Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Экигай И здесь мы с вами обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах Я делаю свои прогнозы, делаю свой анализ и вы уже сами решаете, что делать с этим анализом Итак, давайте начнем Сегодня у нас будет обзор биткоина Посмотрим, что у нас за это время произошло И плюс ко всему рассмотрим мы с вами дополнительный актив в виде серебра Там вырисовывается очень хорошая ситуация Также, друзья, смотрите я для вас отредактировал плейлисты, смотрите, плейлист обучения трейдингу, Про заходите на канал, нажимайте плейлисты и смотрите Обучение трейдингу это теория, которая будет очень полезна всем, здесь у нас технический анализ, а самые полезные видео, просто переходите и смотрите Плюс ко всему сделал еще один плейлист, называется все сигналы, а здесь все мои среднесрочные публичные сигналы, которые я выдавал и я максимально сократил видео, то есть только сигнал, результат, сигнал, результат. То есть это наша теория. Из плейлиста обучения трейдингу на практике. А вот, вы просто заходите, смотрите хронологию, и это очень интересно. Я сам пересматривал а, все сигналы, как они реализовывались, что работает лучше, что работает хуже и так далее. То есть это будет очень интересно и полезно. Также, друзья, насчет того, как со мной связаться. А в Telegram я больше не отвечаю, ВКонтакте тоже, поскольку происходит такой хаос, я не успеваю всем отвечать. Вот, отвечаю я всем только теперь в Инстаграм. То есть пишите в Инстаграм, можете бродулировать свое сообщение, если не отвечал Я там все поудалял, все почистил Поэтому отвечаю теперь только в Инстаграм. Итак, давайте начнем наш обзор биткоина Что я хочу выделить? Начнем мы с вами с недельного тайфрейма С недельного тайфрейма все я, Это я скрою И, друзья, впервые за долгое время у нас образовалась медвежья свеча а Медвежья свеча неопределенности Мы видим, что у данной свечи тени находятся и сверху, и снизу То есть это свеча неопределенности, которая может нам намекать о развороте Напоминаю, что неопределенная свеча намекает нам на разворот Но для разворота нужна свеча подтверждения То есть, если у нас здесь образуется какая-либо уверенная свеча то это может говорить нам о развороте Но не факт, поскольку здесь у нас находится на уровне 42 тысячи сильная область поддержки И паттерн у нас образуется и упрется в эту область поддержки Тем самым цена может отсюда отскочить после даже образования паттерна Если же после неопределенной свечи у нас недельная сейчас закроется выше данной неопределенной свечи То это у нас уже бычий намек на повышение до закрытия осталось у нас 6 дней, то есть еще целая неделя. Тем не менее, если недавно старило бычье преобладание, то теперь у нас неопределенность на рынке на недельном тайфрейме. Что еще можно выделить? Сверху находится достаточно сильная область сопротивления от уровня 50 500 до уровня 53 500. Здесь у нас находится, напоминаю, да, свеча с длинным телом. Напоминаю, свойства длинных телосвечей, середина данной свечи служит хорошей областью сопротивления. То есть здесь у нас находится хорошая точка для сопротивления. И по остальным минимумам я провел данную область сопротивления. Цена отскочила от нижней границы данной области. Также можно чертить здесь трендовую линию поддержки и трендовую линию сопротивления. Мы видим, что цена у нас, смотрите, если я протяну далее эту трендовую линию, Цена у нас не дошла до трендовой линии сопротивления. И здесь у нас немного обновился максимум. То есть цена вместо того, чтобы сделать вот такое движение трендовой линии, отскочила от данного места. Плюс ко всему, здесь на трендовой линии поддержки она немного побилась, то есть протестировала данный уровень. И здесь у нас присутствует понижение наших максимумов в данном месте. О чем нам это все говорит? О том, что в ближайшее время трендовая линия поддержки может быть пробита. Плюс ко всему, друзья, смотрите, от максимума э, биткоина, то есть от уровня 64 895 до минимума коррекции недавней, то есть уровня 28 600, можно провести уровни Fibonacci, что я и сделал. А Тем самым мы видим, как цена реагирует на данные уровни Fibonacci, например, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. И желтым цветом я выделил те уровни, которые для нас имеют сейчас значение. Смотрите, уровень 0.5 по Fibonacci, то есть уровень 46747, является ли цены сильным уровнем поддержки. Смотрите, как цена реагировала на данный уровень Fibonacci. Вот наша желтая линия. А здесь она отскочила. Смотрите, давайте я проведу здесь анализ. То есть мы в Телеграме это все обозревали. После. Краткосрочиванию следующего тренда образовались скопления неопределенных свечей, которые намекают на разворот После данных неопределенных свечей возникла уверенность свеча на повышение, бычья свеча, которая подтвердила разворот И здесь у нас произошла небольшая реакция на повышение Мы с вами об этом говорили в телеграм. Тем самым, смотрите, друзья, если мы пробьем данный уровень 0.5 по Fibonacci, то мы устремимся к уровню 44 тысячи Почему? Поскольку у нас здесь находится скопление отскоков а, здесь у нас существует два минимума, и по этим двум минимумам мы провели с вами область поддержки. В случае пробития данного уровня 47 тысяч, первая цель для падения будет 44 тысячи. И э, вторая цель для падения, смотрите, опять же, открывая дневной тайфрейм, уровень Fibonacci 0382. Он находится у нас на... Котировки 42 464 Мы с вами уже неоднократно говорили о том Что уровень от 40 до 42 тысяч является сильной областью поддержки И вот какое у нас совпадение Уровень Fibonacci находится ровно на котировке примерно 42 тысячи То есть опять же напоминаю, что в случае коррекции мы с вами можем уйти до уровня 42 тысячи В этом ничего страшного нет И уже от уровня 42 тысячи Искать сигналы на повышение Итак, с биткоином все Переходим к серебру Здесь у нас вырисовывается очень хорошая ситуация Открываю недельный тайфрейм, друзья Обратите внимание, что снизу находится Область поддержки, которую я отметил Достаточно сильная область поддержки Это недельный тайфрейм И на этой области поддержки Образовались у нас личные паттерны Причем они дают очень сильный сигнал Смотрите Первый паттерн мы видим здесь. Это свеча с большой тенью снизу. Говорит нам о повышении, о силе покупателей. Плюс ко всему, после этой свечи сразу образовался паттерн в виде поглощения. То есть, бычья свеча поглощает нележную свечу. Также фактор для повышения. И тем самым, уже на недельном тайфрейме есть у нас сигнал. Это уровень поддержки, свеча длинной тенью и поглощение. То есть, три фактора для повышения. Это у нас сигнал. Плюс ко всему, на дневном тайфрейме мы видим, что в данной консолидации на уровне поддержки Пробладают покупатели. А вот наша консолидация. Почему здесь преобладают покупатели? Дело в том, что на дневном тайфрейме также у нас образовались паттерны в виде поглощения, указывающие на повышение. То есть здесь присутствует яркое пробладание покупателей. И на H4 мы отчетливо видим фигуру голова и плечо, Перевернутая голова и плечи. Вот раз плечо, вот голова, вот плечо. Тем самым мы находим множество факторов, указывающих на смену тренда. И серебро у нас может опять же сменить тренд и направиться в долгосрочной перспективе к области сопротивления, то есть к уровню 30. Вот такая вот, друзья, хорошая ситуация у нас вырисовывается на серебре. И на этом видео подойдет к концу. Пишите в комментариях свое мнение о биткоине, о серебре, пишите вашу обратную связь. Ставьте это видео палец вверх, если это видео было полезным, информативным. Друзья, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующие для вас видео. Всем желаю всего наилучшего, всем профита, всем счастья, здоровья, любви, процветания благополучия. Всем, друзья, всего самого-самого-самого-самого наилучшего и всем пока!